Добрый день! Сегодня будем изготавливать электронное устройство, которое, можно сказать, является обязательным в арсенале любого самодельщика. Основой будет являться трансформатор, найденный мной в недалеком прошлом на рыбалке. В качестве корпуса я задействую короб для батареек от какой-то советской аппаратуры. Для начала организуем крепление трансформатора. Крепежным элементом будет выступать длинный винт М4 с потайной головкой. Соответственно сверлю отверстие и зенкую винду. Красиво! Затем аккуратно, но с достаточным усилием удаляю из корпуса все лишнее. А именно, контактные пластины и небольшую перегородку, разделяющую внутреннюю плоскость на два отсека. Лопните от зависти, товарищи! Посмотрите, каким инструментом работаю. Вот это да, вот это сведение, вот это металл, вот это закалка. Инструменту две недели ровно. Куплен за 80 гривен. Хотел купить подороже, но не рискнул. Я заметил, что сейчас дороже далеко не всегда качественней. Да и не скажешь, что 80 гривен дешево. Вообще это для такого, для размера такого. Как кашка. Но я буду юзать до последнего на зло врага. Может быть еще и засниму видос по восстановлению, да? Обязательно. Да, шучу, конечно. Продолжаем. Сразу же подготавливаю отверстия и для крепления платы стабилизатора. Отверстия сверлю по месту. Это самый верный способ получения точно совпадающих отверстий. Запомните. Отмечу, что отверстий всего три. Конечно же это не по правилам конструирования радиоаппаратуры, но выбора не было. С целью обеспечения максимальной компактности печатной платы пришлось от одного отверстия попросту отказаться. Также подготовлю посадочные отверстия для установки ампервольтметра, переменных резисторов и выходных клемм. Кстати, клемы повышенной износостойкости, произведенные еще при политическом строе, основывающимся на тезисах Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это вам не китайский ширпотреб который при всей внешней привлекательности действительно высокой надежностью похвастаться просто не может. Обычно разметку я произвожу более технологичным способом путем разработки шаблона в подходящем графическом редакторе, распечатки чертежа и переноса его на лицевую, на лицевую панель. А в этот же раз но мною было принято решение воспользоваться дедовским, что называется, способом разметкой тетрадным листом в клетку. Приклеиваю этот самый листок клеем ПВА и сверлю отверстие по пересекаемым линиям. Все просто. Открою вам о себе страшный секрет о котором не знают даже мои близкие. Я ненавижу проделывать прямоугольное отверстие. Это прям пытка для меня какая-то. Вроде бы и времени не сказать, что прям уж много данный процесс занимает. Вроде и технических сложностей особых нет. А вот не люблю этим заниматься, и хоть ты тресни, блин. Как бы там ни было, дам вам два важнейших совета. Во-первых, используйте самый большой напильник, который у вас есть. Надфили для таких работ непригодны. Надфилем ровности не добиться. В общем, в идеале широкий гигантский рашпиль. Ну и последний совет гласит так. 7 раз отпей, 1 раз откуси. Я думаю, здесь комментарии излишни и так понятно. Не хочу долго заострять внимание на ненавистном пропиливании прямоугольного отверстия. Поэтому сейчас займемся укорачиванием выходных гнезд. Все дело в том, что они рассчитаны под советский штекер. И современный вставить в них невозможно. Ну, непорядок это. Подправлю на токарном станке. Займусь радиатором. Имеется в наличии алюминиевая пластина и алюминиевый радиатор от какой-то неизвестной электронной техники. Правда, сам радиатор следует немного доработать, а именно удалить несколько ребер. Данную работу выполняю ножовкой по металлу, напильником и наждачной бумажицей. Радиатор подготавливается для силового транзистора. Я долго думал, какой полупроводниковый прибор задействовать. У меня ассортимент достаточно велик, я вам скажу. Весь представленный перечень с допустимым током коллектора около 5 ампер. Одначе я делаю устройство повышенной надежности, а посему поставлю транзистор с током аж 15 ампер. Речь идет о скаженном КТ-834. В обязательном порядке по настойчивому настоянию настойчивых хитрых мастеров использую для полупроводника закрывашку из стойкого к высоким температурам пластика и стальной накладки. Отдельно хочу обратить внимание на индикацию. В запасах были найдены два патрончика для ламп накаливания. В них я установлю светодиоды. И красиво, и практично, и надежно. Нравятся мне такие штуки очень. Это вам, опять же, не китайский держатель одноразовый для светодиодов. Для светодиода, точнее. Один светодиод будет индицировать поступление напряжения от трансформатора. А второй режим ограничения потоку. Я детально на схеме останавливаться не буду, дабы не удлинять и без того длинное видео. Для интересующихся в описании под видео будет ссылка, по которой вы сможете получить более детальную информацию о стабилизаторе. Согласно хитростям старых мастеров, которые я в совершенстве постиг в монастыре в Шаолине, ой, нет, это другая страница моей биографии. Согласно хитростям старых мастеров, которыми великодушно делились со мной мои преподаватели в ВУЗе, ни одно устройство, работающее от сети, не может считаться безопасным без предохранителя, который разрывает цепь сетевого питания в случае короткого замыкания внутри прибора. В этой связи был найден держатель предохранителя, отвечающий моим запросам по габаритным размерам. К великому сожалению, несмотря на компактность, места в корпусе под держатель не нашлось. Но я нашел альтернативное решение. Размещу его в вилке. Техническое решение не лишено оригинальности, согласитесь. В то самое время, пока набирала прочность эпоксидка, я произвел электрический монтаж всех компонентов. На все гайки, всех ответственных креплений, поскольку мы делаем устройство с учетом советов хитрых мастеров, наношу небольшое количество краски. Далее монтажные мелочи, не требующие пояснений. Все просто. Закрепляю трансформатор, устанавливаю крутинки на переменные резисторы, креплю крышку, приклеиваю резиновые ножки, подключаю вилку с предохранителем. Блок питания с регулировкой тока и напряжения готов. Протестируем на небольшой лампе накаливания. Отмечу, данный блок питания нельзя назвать очень мощным. Но и задачу по построению сверхмощного блока я перед собой не ставлю. Для меня мощности всего устройства вполне достаточно. Я крайне редко работаю с током более 2 А. Хотя, конечно же, стабилизатор и силовой транзистор вполне способны выдержать ток гораздо больше, чем 2 А. С вами был я, Антон Владимирович. Пишите свое мнение, свои замечания. Буду читать, будем общаться. До новых встреч. Покеда.